Всем привет, ребята, с вами снова Шепчик Дели. В этом видео у нас новая монетка, называется OneCoin. Работает она на алгоритме Neoscript. Награда за блок 10 монет. Монета недавно открылась, точнее, открылась она вчера. Чем интересна эта монета? То, что у нее защита на данный момент от асиков пока есть, так как у них у всех еще есть асики на Neoscript. В общем, тут у них интересная такая идея насчет этой монеты. Можно оставить свое пожелание то есть допустим то чего ты хочешь писать свое имя писать свой адрес и возможно потом как-то будет происходить розыгрыш и кто-то один из победителей получит определенное количество монет на свое желание которое там загадал там на квартиру на машину что угодно в общем тут у них есть такой небольшой розыгрыш что еще хотел сказать насчет э, биржи и какая будет дорожная карта у этой монеты то есть сначала они развивают, делают предпродажу мастернод. Кстати, у них мастернодов по очень хорошим ценам. Я сам уже, конечно, заинтересован. Думаю, надо будет как-то приобрести себе это дело. Следующее их продвижение по дорожной карте, это они попадут на биржи. И скорее всего, на первое будет это криптобирж. Потом у них, ну и как видите, все остальные биржи появятся. Так что, думаю монеты есть будущее, и самое главное, что разработчики этой монеты есть русские, то есть уже есть свои люди, с которыми можно пообщаться, узнать, что к чему да как. Также, как начать на, скажем так, на их сервисе. Достаточно просто скачать Windows кошелек, либо там, какая у система под свою систему, берете и скачиваете. Скачиваете кошелек. И просто вам нужен будет майнер. Допустим, для AMD есть майнер на алгоритме Neoscript. Клеймор называется. Я оставлю все ссылочки в описании с майнерами. Как его настроить. Тут, в общем, все просто. Все вы увидите. Так, что я еще хотел рассказать насчет этой монеты. У них есть топик на форме Bitcoin Talk. Тут тоже можно самую актуальную информацию узнать. Кстати, монета уже появилась так в листинге на мастернода ТОП и на данный момент уже продано 6 мастернод. То есть, средняя цена сейчас на момент даты монеты 1,5 доллара, а за 0,2 битка продается мастернода. Это как бы не очень много, так как смотрю, все остальные здесь цены вообще ломят. И эта монета как бы интересна, у них есть развитие, она на месте не останавливается. Сейчас даже не может быть, уже нод стало больше, нет, пока нод больше не стало. Но я еще не успел записать видео, до этого было здесь всего лишь 4 ноды. Начал записывать, и тут уже 6 их получается. В общем, вот неплохой пул, как начать на пуле. Э -э лучше, допустим, на этом пуле начать. И я лично на нем пробовал. Кстати, люди с NiceHash уже, походу, отключились. То есть можно на видеокартах реально ее поманить. Также у них еще есть телеграм, ой, не телеграм, дискорд канал, можно узнать еще новости у них на твиттере. То есть много полезной информации. Тут, кстати, он еще есть последние три поста, люди оставляли на что они копят. Типа на хорошую жизнь, на хорошую там и тому подобное. Не будем об этом скажем так, внедряться. Так, ну, в общем, ребята, меня монета монет это заинтересовало, так что я думал, можно попробовать ее подобывать. Я даже для себя лично рассматриваю как приобретение мастерноды, так как здесь русские. Надеюсь, русские наши ребята, скажем так, брат брата не кинет. В общем, будем наблюдать. Ссылки я на все оставлю. И больше всего самые актуальные новости это в Дискорд. Там можно напрямую спросить у администратора, что к чему да как. Там новости быстрее выходят, допустим, чем в топике на форуме, еще двери Так, ну а на этом пока у нас вроде все. Если будут какие-то еще вопросы по монете, я также запущу еще стрим. Будете задавать, допустим, вас интересующие вопросы по настройке, по мастерноде, еще о чем-либо. Я вам постараюсь помочь, ответить, так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я лично сейчас эту монету поставлю в майнинг и задумаюсь насчет мастерноды. На самом деле мастернода сейчас в данный момент это очень крутая тема. Она наверное даже круче чем скажем так фермы майнинг добыча криптовалюты скажем так своим путем. В общем надо об этом будет подумать. Главное ну, что она есть уже в листинге, есть у них хорошая дорожная карта. Кстати еще дорожную карту добавлю. Видео, Если кому интересно, можете сделать паузу полностью, прочтете что к чему. Ну а на этом пока у нас все ребята, так что давайте не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и на подписочки там, нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей, тогда вам будет приходить уведомление о том, что вышло новое видео, либо начинается стрим. Ну а на этом пока все у меня, давайте всем удачи, всем профита, всем пока.